В обещаниях, в квартирах, какая часть лежала в Псевбурге, какая часть лежала в Москве. После э, какого-то долгого времени э, собрался нынешний коллектив, в было принято такое решение начать разви развиртуализироваться. То есть э, до этого э, одна из участников в группу ВКонтакте, э, феминфотека, и там делилась различными феминистскими новостями. Э, но как, как про таковые книжки, там не было особо никакой информации. И мы решили начать э, попытаться сделать... Э, в каком-то физическом пространстве. Мы нашли помещение, вернее, нам предложили помещение в очень дружественном петербургском проекте «Открытое пространство». «Открытое пространство» — это такое место, которым могут пользоваться очень разные активисты и делать там свои различные мероприятия. Чем мы тоже, собственно, пользовались. Они нам предложили вот занять небольшую комнату, в которой мы поставили стеллажи и попытались наши книги организовать каким-то разделом. То есть перед нами мы, мы как бы, не имели никакого раньше опыта, никаких э, дотечных проектов введений, тем более никаких инфраструктурных проектов, долгоиграющих проектов. В основном все активисты делали какие-то акции единовременные. А это вот был такой первый шаг к какому-то более устойчивому инфраструктурному проекту. <соценно> В общем, мы, наш коллектив состоит из шести человек, идентифицируемых себя как женщины, феминистки, квир, э женщины. Э в общем, еще я заплатила как идиот, В общем, да, это фотография нашего открытия. Это дочь одной из наших э участниц разрезает почетную ленточку в этой маленькой комнате. Э вот. После того, как мы открылись 9 марта э прошлого года, нам стали поступать, помимо, э помимо тех книг, что у нас уже были, нам стали поступать очень э большие, из разных мест То есть мы наш, Наша коллекция состоит, наверное, процентов на 40 из того, что у нас было изначально, и процентов, весь остальной процент это поступающие донейшн от различных организаций, активистов, из, личных библиотек, из различных библиотек, от различных магазинов. И есть какой-то еще процент, который мы закупаем сами, но, но так как изначально мы открывали без какого-либо бюджета, пока это у нас небольшой процент тех, функций, которые мы действительно купили из новых. В общем, сейчас в нашей библиотеке насчитывается примерно 200 наименований различных жизенов, то есть сам материал сам издат. Около 200 наименований книг, организованных по разделам, таких как тендерное исследования, активизм, херстори, квир-теория, феминистская теория, художественная литература и даже анархизм. Так что у нас есть раздел с детской литературой и различной, и различной литературой на иностранных языках. Также периодические издания, около 90 штук, различные буклеты, коллекция стикеров, листовок и так далее. То есть мы, в принципе, собираем очень различные по характеру и по формату издания. А, вот. Хотелось бы немножко поговорить про коллекцию зинов, потому что так, Потому что если с книгами как все более-менее понятно, то вот с зинами. Они вообще появлялись у нас из разных источников, э, начиная от э, подарных, купленных на различных фестивалях, э, полученных, в различных э, э, там, проектах, э, сделанных самостоятельно изданных. Э, ну, мы как-то вот, недавно решили предприняли попытку. То есть у нас очень большая коллекция вино около 20 штук, и они состояли в одной коробке. Мы предприняли попытку организовать их каким бы то ни было образом. И вот здесь с книгами все гораздо более понятно происходит, в этом с Зинами не всегда. Потому что Зины могут быть личными манифестами, они могут быть переводами каких-то текстов, они могут быть инструкцией к пользованию какими-то вещами. Ну, то есть с э, Зинами у нас да, получилось пока вот э, несколько категорий, вот, еще было выявлено в этом процессе список различных зинов с пространства, таких как Заводная любовь, View Sisters", различные зины из Казахстана, Бишкека, различных регионов России, точнее тоже. В общем, сейчас я вам покажу несколько вкладок с зинами. Вот, например, у нас был подраздел «Зинами» про самозащиту, здесь есть как и различные иностранные издания в основном так вот последний э, переведенный зин Леди Спайдбэк, то есть это фильм феминистский зин про самозащиту от разных видов насилия, таких как физическое, эмоциональное, финансовая, в общем различные стратегии описаны. Он был переведен на русский язык, кажется, позапрошлом году, и мы делали его презентацию тоже в, наших, в рамках феминистики. А, да, так, вот, да, вот так выглядит Ladies Fight Back изнутри, это копия э, первая первая копия снято нами вручную. Также несколько ЗИНов выделили в такую категорию, как как справляться с различным абьюзом и оскорблением, и какие стратегии есть в нашем химийском сообществе, чтобы помогать справляться друг другу с абьюзами, нападениями, не пробегая, например, к использованию правоохранительных органов. Вот, например, сообщества сообщество поддержки предлагает несколько стратегий, какие можно пользоваться именно в наших горизонтальных, феминистских и дружеских коллективах. Также есть очень много различных переводов по феминистской теории, по гендерной теории, из книг и различных публикаций. Также есть очень большое количество разных как бы, инструкций и пособий. Например, есть вот пособие по консенту, как осуществлять консент в феминистских сообществах, как осуществлять консент в жизни, то есть практику согласия перед тем, как вступать в какие-либо отношения. А, также есть вот такой подраздел а, «Диайвай здоровье. Там у нас представлены зины по гинекологии, по различной медицине, по способам как бы, сохранения своего физического здоровья. А, да. различные картины про сексуальность, вот, например, разряды вон, а, входящие, свободная любовь. Также есть небольшой раздел от различных художественных книг, где художественных таких зинов и буклетов, где различные художницы э, просто представляют свои работы. И различные так, комиксы, э, списки зинов. есть миллион вообще всяких зинов на разной тематике. Э, книги у нас расставлены по... Таким разделом, да, как феминистская теория, квир-теория, есть раздел искусства, где мы собираем каталоги выставок, в том числе там есть вот и искусство, и феминизм, которое проходило, кажется, полтора, полтора, полтора года, года назад. Да. А также кухня, в вот, которой участвовала Едина, в том числе различные феминистские приборщицы и авторки. Перед нами в то есть мы существуем уже год и мы осуществляем выдачу книг Людям и не, не прося у них ничего взамен, никаких денег, никаких гарантий, кроме там, сотового телефона, номера сотового телефона. И мы выдаем книги на таких достаточно свободных условиях. Приходят разные очень люди, от активистов до каких-то исследователей, с которых хотят взять, взять какие-то материалы, почитать что очень радует, что не так много именно наших знакомых и подруг ходит к нам, а больше незнакомых людей. И, то есть мы, когда открывали библиотеку, думали, что все будут ходить одни наши подружки, и типа, те, кто, с кем мы тусуемся, но э, получилось все несколько иначе. Э, вот сейчас перед нами стоит очень много вопросов, например, нужно ли нам расширять помещение, и что для нас значит, э, что для нашего коллектива будет значить то, если мы вот, возьмем свое собственное помещение, пытаемся. Как бы Какие-то денежные средства привлечь в этот проект, и все может измениться. Пока эти вопросы остаются нерешенными, и мы на такой стадии развития, когда нам нужно решить вот, в плане инфраструктуры, финансов очень много вопросов. Но пока мы вообще очень рады, что у нас есть такая возможность, что у нас есть читательница, которая приходит к нам регулярно каждый понедельник, каждую среду и пятницу, приносит книги и дарит нам книги. И что у нас есть вокруг нас такое сообщество, с которым мы можем делиться своими вот навыками и умениями. Вот, наверное, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то я в Да, мы находимся в Петербурге, в центре города. Вот в открытом пространстве у нас небольшая комната. И мы проводим все мероприятия тоже там. Вот. Если вы хотите помочь каким-то образом библиотеке, то вы можете, если вы приедете в Петербург, возможно, оставить деньги в нашей коробке для донейшн или помочь в открытому пространству. Вы можете подарить там книжек, если... Или если хотите провести какое-то мероприятие на феминистскую тематику, мы можем помочь его организацией от феминистской библиотеки. То есть мы, в принципе, открыты ко всему сотрудничеству и очень ждем. Да. А не планируете переходить еще в диджитал формат? То как бы ехать, ну, это действительно довольно нужная вещь и довольно... Скажем так, ну, скажем так, это популярно в академической среде, гендерная критика, феминистская критика. Я понимаю, да. И не, не планируется ли это все сканировать и выкладывать куда-то, да хотя бы в тот же самый друг. Да, в общем, переход э, с ну, переход в формат связан с права, вот авторскими правами очень сильно. Поэтому мы, пока у нас нет ресурсов, э, например, сканировать большие сканировать большие количе, большое количество книг и выкладывать их, потому что нужно влаживать эти вопросы с, правообладателями, но есть... А зачем ублаживать? Насколько я знаю, это, ну, ну, пере... если у вас есть неавторизованные переводы, которые, ну, которые не получены права, то да, вы действительно не имеете права, но если это опубликованная книга, то вы ничего я ну, знаю, же... да, не... Да, вопрос тоже не совсем пояснен, но пока угу. мы начинаем сканировать ЗИНы, а, там, разрешение автора и таймси, просто разрешение автора, сканирование и выкладывание ZIN'ов mm -hmm. достаточно которых еще нет вот, в, в открытом доступе. А пока у нас, в принципе, набралось несколько гигабайт, и мы в ближайшем будущем планируем его тоже отсортировать и начать выкладывать PDF-версии ZIN'ов, с коллекции ZIN'ов. Да, ну, в наше там, сообщество, не знаю. возможно, мы создали. Сайта, сайта у нас пока нет, да, к сожалению. У нас есть только... То есть мы существуем еще вот в виртуально, а только вот в Facebook'е в качестве страницы в фейсбуке и вконтакте в вот, феминфотеках. Спасибо вам. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо.